Вот, потому что, да, вот запись, я вижу, пошла. Ага. Все, еще раз всем привет. Меня зовут Роман Привалов, я партнер компании Века. Примерно год в компании. Сегодня 9 августа, и мы сегодня поговорим по теме, как же можно заработать на токене райда, приумножить этот токен. В условиях, в условиях нисходящего тренда да, и в условиях какого-то определенного негативного фона, отсутствия настроения и все в этом роде. Также узнаем, как можно сделать так, чтобы партнеры, которые, которые подключаются сегодня, да, вот, ну, в этот период, они были рады тому, что они подключаются именно сегодня. Не говорили там, что вот это что-то вот на бирже там же что-то курс падает, вот что-то наверное как-то не вовремя, вот это вот что-то не то. А наоборот, были рады то, что они подключаются именно в это время. Это как бы важно. Значит, для того, чтобы понимать, что, как зарабатывать и как, ну, чтобы можно было хорошо, плодотворно и продуктивно зарабатывать на любом тренде, то есть на нисходящем, на восходящем, нам нужно понимать, где мы работаем. Всем известно, что у нас криптосообщество. это значит, что мы вкладываем в криптовалюте, да? то есть мы покупаем криптовалюту, вкладываем ее в кабинете и мы получаем прибыль тоже в криптовалюте. Криптовалюта, она имеет свои определенные особенности, то есть сразу же какое-то сравнение там с хайпами с пирамидами оно как бы отваливается оно текается потому что совершенно разные вещи то есть это сразу же как бы не надо сравнивать что вот у тех вот у них там значит как-то по-другому там стабильные выгоды там эти стабильные выплаты там или что-то в этом роде там у них другая особенность да есть там можно проснуться утром там каких-то пирамидных компаниях и не обнаружить там своего кабинета не обнаружить что пришли что какие-то выплаты перестали приходить да а обнаружить что там доронина там за решеткой, да, или что-то еще, но это, ну, как бы не возвратит денежные средства. Вот, поэтому важно понимать разницу. И так как у нас криптосообщество значит, у нас все махинации, все движения происходят в криптовалюте. В криптовалюте райда и вебкоин. Вот, у нее есть свои особенности, и могу два, две таких особенностей выделить. Это волатильность и ограниченная эмиссия, да, то есть, что такое вообще волатильность? То есть, чтобы, как бы, мы диалог велика касаемо там дальнейшего заработка на наших инструментах, нужно понимать, что такое волатильность. Это определенные изменения цены, да, то есть как бы то ли вверх, то ли вниз, или она как бы во оффлейте такая цена и стоит на месте. Вот, а чего она зависит? Она, допустим, в нашей компании, так как у нас в основном здесь такой фундаментальный анализ, да то есть много чего зависит от основного фона, от каких-то там каких -то нововведений, то есть каких-то там применение монеты, да, и как бы самое ну, важное на данный момент, это применение, собственно, монеты. То есть если нет применения, то, собственно, ее люди и не покупают. Покупают только такие идейные, как бы, холдеры, которые ее копят, которые прекрасно знают ее ценности и они как бы рады, что курс такой и ее покупают. Вот. Также как бы, ну, влияет на эту волатильность, да, на изменение курса определенный новостной фон. То есть это очень важно, особенно в какой-то такой компании, да, где определенное количество людей и как бы определенно ну, это везде в те новостной фон это важно то есть когда все рады все там курс вверх все как поцепной реакции начинают приобретать покупать покупать покупать потому что думают что они вот чтобы успеть купить ну как бы дешевле когда что-то идет вниз как бы все начинают там продавать продавать продавать еще раз ну как бы то есть потому что это психология просто обычно хотя делать нужно ровно наоборот то есть я вот, допустим, я покупал и за 5, и за 4, и за 3, и за 2, и за 1, и за 0,8, 0,3, 0,30, да, 0,24, даже 0,18 чуть-чуть успел купить. То есть, ну, как бы, и опять вот, то есть по возможности я, как бы, скупаю эту валюту. Новостной фон очень, очень важен. То есть под, люди, ну, как бы, часто поддаются какой-то эмоциональной такой атаке, да, и вот у них кажется, что все плохо. Это из-за незнания того, что... А волатильность в криптовалюте – это нормально. То есть это не то, что нормально, это наш друг. То есть волатильность – это то, на чем можно заработать очень хорошие деньги в короткие сроки. Она бывает разная. Всем известно, что биткоин там три года падал, очень много людей слили, то есть вообще там очень много посливали, думали, ну все, биткоин свой отжил, заработали свои деньги, а кто-то докупал, докупал, как бы, да, и, то есть… Дождался своего часа, как бы кто-то даже, когда был 60 тысяч долларов, не продавал биткоин. Вот. То есть разные сроки бывают. То есть я поэтому спросил, кто сколько в компании. То есть здесь месяцев, в принципе, застали определенный этап да? вот, а, такой вот волатильности. То есть, видно какой-то определенный тренд. А, зависит еще да, от количества самой монеты на бирже, ну, вообще, как бы, да, в, в свободном так сказать, плавании, и от количества участников. То есть это вот соотношение, оно важно. То есть если монет много, ее там, эмиссия хоть и закончена, да, крипты на этот, на этот год, то она все равно еще выходит там со старого бинара, там, профитбота, там и так далее, как бы. А применять ее некуда, поэтому э, вот такая вот, как бы, штука, да. С райда там примерно то же самое. То есть э, это взаимоотношение количества людей и э, количества криптовалюты, оно очень важно райда. Вот мы сегодня будем говорить про райда, дальше мы поговорим про конкретные возможности, именно про то, как можно именно при нисходящем тренде зарабатывать, да, то есть как можно вообще всегда зарабатывать. Просто это же очевидно, что можно зарабатывать, когда ценник идет вверх, когда курс идет вверх и как бы все рады и как бы это легко делать. Но на самом деле какой-то большой, огромной разницы, то есть и, опять же, нам всем понятно, что всем хотелось бы, чтобы курс всегда шел вверх, но Криптовалютной в криптовалютной мире это невозможно, потому что это как бы ну, просто невозможно. Всем бы хотелось, как АЦЦ, чтобы рост, только да, как первым акселератором, и все, все было хорошо. Вот Это невозможно. Также э, на, как, на курс, да, на, собственно, на вот эту волатильность, на вообще повышение такой в долгосрок курса имеет значение ограниченная эмиссия. Да? И вот эти два фактора, их нужно учитывать при обдумывании как себя вести, собственно, в компании, как дальше продолжить не зарабатывать и как не смотреть в сторону тех проектов, где есть риск скама. А это практически 99% основных кабинет проектов, где скам неизбежен, потому что там математически не просчитано, как бы, ну, то есть там он в любом случае будет, вот, вот таким вот образом. Вот, это значит, что касается каких-то моментов касаемо курса, откуда он берется. То есть на самом деле никаких сказок, никаких там удивлений там касаемо курса, их просто нет. Любой, любая позиция на бирже, на нашей, допустим, в если поставить и райда, и вебкоин, да, их можно объяснить элементарно. То есть как бы там все очевидно, все понятно, почему-то происходило. В акселераторе там первым продавали покупали вебкоин, нужно было покупать лицензии, там, причем неважно за сколько, за, какой, за какую цену, да, то есть надо было выводить доллары, то есть как бы там такой вот ажиотаж, курс подымался. здесь нет применения, то есть курс опускается, все очевидно, что по вебкоину, что по райда, то есть это как бы понятно. Еще нужно учитывать один момент. Вот у нас же в компании происходит определенная сейчас, ну, то есть у нас определенная стадия, стадия ICO проходит, то есть это по сути первичная раздача активов, то есть это раздача, нам компания раздает активы, да, за то, что мы удерживаем свои активы, за то, что мы их удерживаем, а не продаем. То есть за это нам компания платит а, вот это вот, да, вот, это вознаграждение. А ICO это то же самое, что IPO, да, как бы, то есть это примерно IPO, это первичная раздача тоже активов только на фондовом рынке. И вот там сроки совершенно другие. То есть вы представьте, допустим, себе, а, сколько стоили акции компании Apple, когда Apple еще когда офис Apple был в гараже. Вот знаете, он же в гараже раньше был, здесь картинки в интернете такие. Вот, то есть они стоили копейки. И люди же не побежали продавать, то есть они купили, да, только вот, или там им дали эти акции, они же не побежали на следующий день их продавать. Они же понимают, что они же, ну, их купили для того, чтобы, для того, чтобы дождаться, пока комп... они поверили в компанию Apple, да, и они купили, чтобы дождаться, пока компания Apple разобьется очень хорошо, да, и потом продать их. То есть, IPO – это первичная а люди покупают и ждут пока ну, как бы, когда цена этих активов вырастет то же самое что у нас но у нас почему-то как бы немножко по-другому отношения бывают, у нас бывает что как бы, хочется прямо сейчас как говорится на хлебушек намазать да то есть как бы и компания века нам, предл... нам, нам позволяет это делать то есть не просто ждать да, то есть, а при этом еще и зарабатывать прямо сегодня то есть как бы это ну, удивительная вещь на самом деле то есть, если, если бы ну, купить биткоин, допустим, то не получится на нем заработать, если вы не трейдер, при нисходящем тренде. То есть вы его никак не продадите дороже, если курс идет вниз. И вам придется просто ждать. Вот. Если купить райда и использовать райда по назначению, то есть приумножать этот райда, допустим, в бинаре в нашем флагманном проекте то. При этом, при этом можно как бы хорошо зарабатывать, в принципе, неважно, какой там курс. Конечно же, при, когда курс идет вверх, там больше, больше будет заработок. Вот, но цели-то совершенно другие. Цели-то как бы изначально другие. Есть конкретные цели компании, есть перспективы, есть дорожная карта, куда мы идем. И как бы важно это, а не то, что сегодня. Вот, это такое немножко введение, так бы, введение. Курс вообще дел, как бы, что мы, собственно, имеем в нашей компании, особенно вот для людей, кто недавно, да, то есть мы э, не, как бы, у нас нет, как бы, цели, так сказать, сегодня вот как бы выхватить и там завтра, послезавтра как бы продать, вот. И еще раз, IPO это более долгосрочное такое движение, а СИО это то же самое, только в мире криптовалюты, оно на самом деле э, по срокам меньше, да, длится, но тоже есть определенные свои какие-то свои какие-то временные рамки так презентацию презентацию так что здесь чуть поменялось сейчас я включу презентацию на секунду Туля включил так да Бинар, да, бинарный проект WebTokenProfit, вот, это флагманский такой кабинет, в котором реально есть все, то есть там такое ощущение, что скоро будут платить вообще за все, то есть просто вот там за то, что подумал зарегистрироваться туда, будут какие-то, по всей видимости, скоро начисления, там чего только нету, вот, и он как бы и для пассивного инвестора подходит, и для активного, то есть, ну, для любых людей, Выгодный кабинет, как бы, и, ну, то есть, грех им не воспользоваться. Имеющий, да, это уникальный проект сообщества ВЭК, имеющий структуру двух веток, позволяющий получать хорошую прибыль как для пассивного инвестора, так и для активного участника. И первое, что мы имеем, это пассивный доход в виде, допустим, если сумма небольшая, то 8% в день, в день, значит, 220 выплат. То есть это будет по будним дням происходят выплаты, но в от суммы вашего депозита. Соответственно, что... Если у вас большой депозит, там, не знаю, 40 тысяч долларов, да, максимум, там, вот, больше 40 тысяч долларов, то, во-первых, он будет больше действовать, больше процентов, и на эти деньги, собственно, можно жить, да, то есть будет, по сути, неважно, какой там курс, то есть как будет не особо так ощутимо, потому что будут большие начисления, те, кто хочет прям сегодня зарабатывать, но как бы в большинстве своем у нас у всех небольшие депозиты, особенно первоначальные, да, поэтому мы, как бы, Пока оставляем пассивный доход как средство к существованию. Вот, поехали дальше. Условия, открытия да, открытия определенные есть. То есть надо создать э, инвестицию в токене райда. То есть надо пойти на бирже, приобрести токен райда за 2 доллара, там с чем-то 2,3. Вот сегодня, по-моему, покупали или что-то в этом роде, партнеры заходили. Перевести их на сайт. На сайте сделать депозит с курсом сайта как 6 долларов, то есть в 3 раза больше. То есть уже на этом заработать, собственно. Вот, выплата происходит в долларовом эквиваленте, конвертация в райда. То есть выплата будет в райда, нужно это учитывать, не в долларах. Там. Поэтому тут не может быть такой стабильности в плане привязки к доллару, в плане того, что вам не долларом не платят, а платят а нам всем а, в райда. Вот, а райда – это криптовалюта, соответственно, ее нужно будет продать на бирже. А какой будет курс на бирже, это нам все показывает вот эта сама волатильность, новостной фон, количество монет, количество участников, очень много факторов эмиссия, да, то есть, ну, все вот это вот показывает на курс, который который на, на, на бирже находится. Возможно, там апгрейд на сумму не менее, а, это старая презентация, так, извиняюсь, там 10%, 10% идет так, одну секунду, я сейчас постараюсь найти, извиняюсь, новую презентацию, что-то изменилось, по всей видимости, по всей видимости, это Вот этот. да вот 10 процентов то есть от суммы депозита накопилось 10 процентов можно делать апгрейд и увеличивать свой э, депозит и соответственно получать больше э, начислений ежедневных бинарный бонус от компании партнеров несмотря на то что получаете вы и мы Пассивный доход 0,8%, либо там 0,9, 0,95 или 1% в день, 220 в день. Еще есть так называемый бинарный бонус от депозитов партнеров. Это уже интереснее, то есть это уже позволяет нам прекрасным образом, подчеркну, прекрасным образом, существовать вне зависимости от курса, который происходит на бирже. Потому что здесь все зависит от того, как мы с вами работаем. 10% от суточного объема меньше ветки ветке. 10%. Я сегодня где-то часа два назад подключал партнера, он, он, значит, работает, он менеджер в компании, которая продает всякие там сковородки, утюги, там, что-то, какие-то там не знаю, вот эти вот мелочи. В общем, они бегают по квартирам, вот по всяким там, заведениям, значит, по всяким там компаниям и предлагают, вот, ну, втуливают вот, это, вот, это, вот эти вот вещи, как бы. И вот он заинтересовался, как бы он менеджер, то есть он уже не бегает, он уже сидит в офисе как бы и руководит теми, кто бегает. И вот он пришел, сегодня мы с ним разбирали, мы с ним смотрели эти же самые слайды, я ему рассказывал, показывал свой кабинет, он говорит, он не верит, он говорит, что значит 10%? Он говорит, может быть, просто от, от каждого человека? Я говорю, нет, вот от объема, именно от объема, то есть это бесконечное движение, глубины нет предела, то есть это может быть просто там бешеная глубина, нужно просто пригласить двух партнеров, которые, которые смогут пригласить еще, то есть, соответственно, их надо научить это делать. Те еще двоих, те еще двоих, и все. Ну, соответственно, можно больше двоих приглашать. В общем, был очень сильно он удивлен, он говорит такой, так что ж получается, я же могу всем своим, вот всей своей команде, которых, вот эти люди у него, которые работают, бегают, продают сковородки, могу просто, ну, вот, завести их сюда, и я буду, э, со все... и они не будут бегать, они будут просто звонить, до да, дома, в общем, и я буду с них со всех, всех объемов получать 10%, что ли? Я говорю, именно так. То есть именно так это все дело и происходит. 10% суточного объема с меньшей ветки. Да? Там есть меньшая ветка, это ну, который меньше, собственно, объем прошел за сутки. Есть больше, вот 10% с меньшей. Там можно регулировать, то есть как бы ставить левое, правое или автоматически. Для того, чтобы получать этот бинарный бонус, нужна лицензия минимальная вот стоимости, допустим, 50 долларов. Срок действия лицензии 20 дней. Бинарный бонус также конвертируется в криптовалюту, в то есть никакие не в доллары, а именно в райда, которые также можно продавать на бирже. Вот это уже вариант другой. То есть вот, вот в таком вот плане уже можно, сохраняя свои пассивные начисления, частично частично продавать и зарабатывать тем самым уже сегодня на каком-то флете или нисходящем тренде деньги себе, так говорится, на хлебушек с маслицем. Несмотря на то, что есть пассивный доход, 10% от, значит, меньшей ветки бинарного бонуса, также есть линейный бонус, он работает со второй лицензией, 5% депозитов от партнера первой линии, то есть непосредственно подключил партнера, получил те все, значит, получил те все начисления и плюс еще вот этот линейный бонус, как бы, который тоже конвертируется в токен райда, Это уже сколько, раз, два, три уже, да? И вот такая вишенка на торте. То есть я говорю, просто кабинет не так давно настолько расширили, настолько модернизировали, настолько сделали просто мощным таким кабинетом, который просто, в котором есть все. Стейкинг райда – это всеми любимая вещь на самом деле. То есть стейкинг – это такая психологически очень, очень такая удобная вещь, когда ты видишь, как, как когда мы видим, как наши монеты крутятся прямо вот, вот, вот они есть. То есть они нигде не заморожены, они нигде, как бы, то есть их можно вывести в любой момент, да, там продать, если мы заметили, что курс на бирже нас стал устраивать. То есть вот нужны деньги, то есть как бы и пацы вывели. А у каждого партнера бинарного проекта есть возможность добавить райда посредством стейкинга. То есть это то же самое эмиссия, то же самое I, I, ICO, то есть это та же самая раздача, баунти-программа посредством уже стейкинга, токена райда. Вот. Кстати, токены райда, там, по-моему, 400 тысяч токенов сейчас есть. Из них сейчас да, эти токены активно применяются в бинаре. Сейчас проходят определенные программы по значит, развитию своей структуры. Там вот инкубатор, допустим, еще разные там есть программы. То есть сообщество расширяется и, соответственно, токен райда уменьшается. Плюс еще происходит сжигание определенного этого токена райда. Но это все, что касается технической стороны самого токена, для этого делается, собственно, все. 0,3% в день, да, вот я беру минимальный до 4 месяцев, то есть если вы не трогаете свои начисления 4 месяца, будет 0,3%, если трогаете, то будет также 0,3%, да, собственно, это как бы очень много на самом деле, учитывая то, что тело депозита остается у нас с вами, то есть оно не входит в тело депозита, оно как бы отдельно, то есть на само тело депозита еще плюс начисляется 0,3% в день. Если, допустим, сравнить с 10.90, это просто земля и небо, то есть это больше, реально больше. Понятно, что в 10.90 мы стейкаем большей части веб-коин, да, и получаем там райда. Это как бы такой, как вариант тоже, да, с, допустим, за, вот как я делаю, да, то есть я райда, я даже бывает, ну, как бы, бывает, думаю, вот, они, вот у меня идет стейкинг веб-коина, в 10.90, соответственно, я получаю там райда, я еще думаю, у меня три варианта. То есть продать мне райда за вебкоин и поставить вебкоин стейки. Поставить мне райда в кабинете 10.90 и там стейкать, да, потому что он там 15 долларов стоит. Либо мне его вывести в бинар и поставить там на стейкинг, потому что там процент больше. То есть у нас просто масса всяких вот вариантов, как надо просто сесть, подумать, взять листочек, бумажечку, калькулятор, просчитать. И, собственно, все становится на свои места. Соответственно, чтобы далеко не ходить, можно элементарно, получая на пассиве свои денежки, получаем мы денежки в токене райда, их можно тут же ставить раз в неделю, так как здесь вот открыть депозит по стейкингу, возможно, раз в неделю. Да? То есть раз в неделю приспокойно ставить на стейкинг прямо в самом бинарном проекте, собственно, и получать дополнительно еще и в стейкинге. Соответственно, если использовать все варианты, которые предлагаются, это просто, ну, вообще, как бы, ну, очень жирно получается. Соответственно, можно уже думать, что выводить. То есть можно, допустим, процент, который капает со стейкинга, выводить, продавать себе, там, какие-то нужды. Потому что в любом случае у вас сохраняется и депозит, который создан, и проценты, которые по депозиту приходят по вот этому, который 0,8% в день, да, и плюс тело которое тело депозита, которое стоит в стейкинге, оно тоже остается в сохранности. То есть ваши активы увеличиваются, это как бы важно самое, чтобы активы увеличивались, потому что если все продавать, да, как бы налево, то, собственно, они закончатся через 220 дней, и все перспективы, которые нас ждут, да, которые уже давно математически просчитаны, на за которым мы идем, то есть мы сейчас, по сути, на стадии, на стадии какого-то становления находимся просто, какой-то раздачи то есть ничего еще собственно не началось вот как бы можно так даже сказать все все как бы очень важное самое такое в корне меняющее у нас еще впереди вот. поэтому накопление сейчас токенов для меня допустим это главный приоритетная задача я активно скупаю я приобретаю у них хорошая капитализация вебкоина. и как бы я только добавляю добавляю все эти токены к как бы себе в портфель также токен райда как бы, то не в курсе он будет использоваться в рекламных целях, он не менее важный, чем вебкоин, поэтому пренебрегай там он, как бы, что это, не менее важно. Вот, типа, просто я слышал: вот, типа, поменяли там вот был вебкоин, видели, что вебкоин типа, что-то там якобы не вывес, и поэтому сделали райд. Это не так. Заранее все было известно про райды, как бы и э, все просчитано. Почему? Потому что эмиссия вебкоин кончается, то есть раздача, то есть выходить на рынок будет меньше и меньше с каждым годом. А людям нужно зарабатывать уже сегодня. Именно для этого сделан токен райда, чтобы можно было продолжить работу проекта на токене райда, так как Века нету, давать нечего, собственно. Его мало. следующий год, там, да, еще меньше, потом еще меньше, э, и так далее. То есть, но уменьшение. Поэтому, как бы здесь надо, э, те, кто успел, да, вот э, кто там 12 месяцев, 29 месяцев, то есть, да, конечно же, была возможность закупить раньше. Э, но. Э, те, кто заходит сегодня, у нас у них есть по сути точно такая же возможность, чем как у людей те, которые заходили в самом начале. Вот точно такая же за такие деньги купить вебкоин и начать как бы свой бизнес вот с листа, то есть, да, свою перспективу. Я вот помню, Искандер как-то сказал такую вещь. Он где-то в чате прочитал, ему понравилось, и я разделяю его мнение. Он сказал, что сейчас попытаюсь вспомнить, что. как бы рискнуть, да, вот для новичка, как бы, да, у него есть определенный риск, он, он, он как бы не, не разобрался, он не знает, тут по сути, он на, на веру идет, да, своего спонсора, как бы ему хочется зарабатывать, и он не знает там насчет перспектив, пока он еще в это как бы особо не верит, потому что у него нет э, конкретной информации, нету сравнения с другими там проектами вообще в интернете, у него нет опыта, и он как бы немножко переживает. И вот для таких людей как бы есть такое, как бы, ну, можно так сказать, что рискнуть там 10-20 тысячами там, долларов даже рискнуть ради ради возможности разбогатеть даже через пять лет даже через там не знаю семь лет очень серьезно разбогатеть это не что то есть 10 тысяч рублей 20 тысяч рублей 1000 долларов они и так и так потратятся непонятно на что год два три пять они так и так пройдут в жизни любого человека дай бог люди все будут живы да? то есть они и так пройдут но при этом при вот таком вот малейшем да, каком-то решении, принятии такого решения, да, хорошо я инвестирую, зато у меня есть шанс изменить свою жизнь коренным образом. Я думаю, все уже брали, считали, брали калькулятор, прикидывали свою капитализацию ворпкоина, умножали, там, сколько будет капитализация, если будет стоить 10 долларов, сколько будет, если будет 100 долларов стоить, и люди, ну, это как бы полезное занятие, это очень мотивирует, потому что при курсе в 100 долларов у многих это уже огромное состояние. Поэтому, понимая это, люди с биржи Galaxy просто бывает в неприличных, неприличных просто объемах скупают криптовалюту вебкоин. Просто непри... я сам скупаю, как бы если посмотреть на объем торгов, то там прекрасно видно, что объем торгов увеличился в разы, в отличие от того, когда, допустим, веб стоил 12 долларов, когда этот маленький период времени он стоил 12 долларов. То есть люди покупают. Много продает, много там трейдеры, да, что-то там работают, кстати, тоже влияет на волатильность, но не особо сильно, у нас больше какой-то фундаментальный анализ. Вот, но люди покупают, то есть люди, ну, как бы, если никто не покупал, там бы уже бы вообще было что-то. То есть люди это, ну, такую ситуацию ценят, они покупают, покупают, покупают, покупают. Вот, поэтому стейкинграйда – это такая, как бы, золотая жила прямо внутри самого бинара, где помимо пассива, помимо бинарного просто… просто не знаю, жирнючего бонуса 10% с меньшей ветки, еще можно стейкать. Вот, кстати, к вопросу вот к вопросу того, что трудно, вот я слышал, в чатах там бывает, читают, даже лидеры бывают такое говорят, что якобы сложно привлекать партнеров при нисходящем тренде, да, вот, то есть как бы мы бы с радостью якобы зарабатывали бы при нисходящем тренде, но... Люди видят графики, они не дураки, как бы, и типа отказываются. Вот. На самом деле э, все зависит от того, что говорится партнеру по поводу курса. Допустим, я показываю курс вебкоин и Ride в первую очередь. То есть я оттуда начинаю плясать, именно от курса. То есть человек, он как бы понимая, что он сегодня заходит в нужный момент, он, он с большей как бы, готовностью заходит, чем когда вот он там, а, курс падает, там, вот, и, конечно, подожду, когда он вырастет, или вообще лучше пойдет в другую какую-то компанию. <coughs> Извиняюсь. Понимаете? То есть здесь важно, что говорить, нужно говорить правду, нужно говорить как нужно, самому понимать, откуда этот курс взялся такой, почему это происходит, собственно. И это спокойно объяснять людям, бы, и они, как бы, ну, они, собственно, только, ну, довольны тем, что они умеют возможность купить подешевле, зайти, как бы, и... Собственно, сделать депозит на более, большую сумму. Собственно, и это как бы хорошо. Ой. Вы представляете, вот сколько уже. Давайте считать. Пассивный доход 0,8%. 10% по бинарному маркетингу с меньшей ветки. А линейный бонус 3, стейкинг там 4, да. Бинарный бонус по стейкингу. То есть, мало того, что все вот эти вот, да, это пятый уже вариант, такой, как бы заработка. Еще есть возможность получать бинарный бонус по стейкингу. Есть определенные суточные ограничения, согласно ранду, но это, этого достаточно. Вот даже в ранге партнер 500 долларов это достаточно. 15% от объема в меньшей ветке, опять же, приходят от начислений партнеров по стейкингу. Ваш партнер поставил стейкинг, вот он не хочет там ничего кого приглашать, вот он, хочет, вот он сделал депозит там маленький какой-то и поставил на стейкинг, вот ему приятно, когда крутятся цифры, когда он может в любую секунду снять свои начисления. И, вот, и высчитающий партнер получает 15% процентов начислений. Как бы не самого депозита, а с его начислений 15%. И они суммируются с бинарным бонусом, то есть, собственно, все вместе, как бы, да. То есть, не знаю, предоставлены такие условия, что э, в бинаре платится, ну, реально, все. все. Все вместе собрано. И для активных, и для пассивных инвесторов, как бы все, все вместе, все. Так, все, все в кучу. Так, Елена, попрошу открыть тогда чат Попрошу, кстати, у нас еще много времени специально, специально оставил для того, чтобы э, поотвечать на вопросы, потому что вопросы, они как бы более точечно направлены на, на конкретные, допустим, запросы людей. То есть, так что я попрошу вас писать больше вопросов, касаемо любой темы нашей компании, да, курс, не курс, там что-то еще, ну, наверное, кроме каких-то технических моментов, так как 2 остановить, установить, там это все можно найти в интернете на официальном канале. Вот, так что не стесняйтесь пишите касаемо наших нашей компании развития э, вопросы, чем больше тем лучше, потому что от них я буду отталкиваться и дальше мы с вами будем вести диалог. Особенно те, кто недавно в компании, они как бы вообще не понимают, что происходит такой курс, что как бы и бинар, да, то есть получается, что бинар сейчас он такой как бы самый ну, то есть оказался самым таким в данный момент попом, как не крути. Вот, потому что он захватывает интересы. Захватывает интересы, ага, не вижу, ненавижу. Вопрос сейчас встречу. Захватывает интересы всех людей, поэтому он как бы такой, точка такая хорошая. Потому что-то что, что где-то больше там по приглашениям где-то больше пассив, где-то что-то еще. Стейкинг или апгрейд. Ну, смотрите, давайте считать конкретно, что у нас значит апгрейд. У нас депозит под 0,8%, а по сути, это если убрать тело депозита, то это 0,4%. Да? То есть как бы у нас 0,8% это по сути 0,4% тело депозита и 0,4% да, нам компания доплачивает. Стейкинг нам предлагает на минималке, давайте берем на минималке, предлагает 0,3%, но там нет ограничения. То есть депозит работает 220 дней. Стейкинг работает долго, то есть нету там ограничения 200, 220 дней, он просто работает. Далее преимущество стейкинга: депозит вы сделали и вы можете снимать только начисления стейкинге, вы можете снять когда захотите. Это огромное преимущество. Получается там 0,4, да, там 0,3 из-за из того, что стейкинг работает дольше и там нет, завис... там нет нет такого нюанса, как курс райда в кабинете. То есть вы получаете в криптовалюте, как бы, и все. Вот от количества райда вы получаете вы получается в райда А когда вы делаете депозит, там есть привязка, как бы к доллару, да, то есть в эквиваленте доллара. И поэтому может там меняться, если курс полетит у нас в космос, допустим, там, ну, не прям в космос, 6-7 долларов, то в кабинете он тоже поменяется. То есть есть такой вот да, момент. Поэтому, на мой взгляд, стейкинг. Райда он реально выгоднее, как ни крути. То есть процентовка практически та же самая. А тем более, если 4 месяца его не снимать, то там будет 0,4% то же самое. Но плюс есть возможность выводить, когда захочешь. Это как бы ну, очень очень выгодно, в общем, очень хорошо. Поэтому я как бы ну, стейкен. Этим... Я говорю, вот у меня 10.90 начисления идут в райда. я еще думаю, может, в бинары выводить, да, как бы, но мне просто я просто думаю о том, что как бы у нас же. Всегда какие-то стенки, то есть у нас есть стенки либо на продажу, либо стенки на, на, на покупку. Всегда. Что в ВК авто такая ситуация, что в 10.90 такая ситуация. То есть э, сейчас там стенка на продажу райда по 15 долларов. Вот. Но это временное явление, я уверен, это постоянное движение, как во всей криптовалюте. Всегда все меняется, она не стоит на месте. Никогда. Все. Никогда компания не позволит, не для этого работала компания два с лишним года, чтобы укатали все курсы и как бы был какой-то там, не знаю, технический скам, да, там что как-то вот курс, не для этого, то есть делается все для того, чтобы все было хорошо и придумывается, то есть поэтому уверенность какая-то касаемо, э, касаемо э, того, что все будет хорошо, она у меня 100%, не 99, там ничего, сто а процентов, потому что это все э, работает и все как бы можно, ну, логически объяснить, все, то есть как бы каждый момент можно логически объяснить, и все проблемы, все недоверия, только лишь от нехватки информации. Кому-то спонсор недорассказал, кто-то сам недоразобрался, кто-то нет времени. Возможно, эти люди не виноваты, ничего там нет. Тут просто из-за нехватки. Да, какой-то вот не хватает деталей, что-то не, не, не, не это самое. Вот не, нехватка веры, вот именно из-за этого. Вот. Поэтому, да, я насчет 10-90-недорассказал. Я как бы там еще думаю, что поменяется, когда стенка, я там смогу райда продать по 15, да? А тут нет. Какие условия для стейкинга? Условия для стейкинга у нас, значит, там депозит, нужен депозит, собственно, сам минимальный хотя бы депозит, чтобы был создан. Вот. И все, делайте стейкинг, раз в неделю можно делать стейкинг, то есть как бы особо-то как бы таких там условий нет. Лицуха, лицензия нужна как бы только для получения бинарного бонуса, линейного бонуса, то есть для активных партнеров, которые строят свои структуры. Людмила, нет... Ценза не нужна, для стейкинга. Стейкинг. Это как бы, вот у нас есть. Давайте еще раз посмотрим. Вот у нас процентов. Когда открыть депозит последовательно уже с неделю. Лимит стейкинга не более чем пять раз может превышать. Ну вот, да, еще момент: что лимит стейкинга, сумма стейкинга не более чем в 5 раз может превышать личный депозит. То есть, если у вас депозит 100 долларов то не может быть сумма стейкинга 500 долларов больше 500 долларов и минимальная сумма стейкинга райда 1 то есть нельзя там как бы 0,5 райда поставить стейки вот такие вот моменты так ребят давайте вопросы касаемо касаемо возможно курса потому что у нас у нас тема да как же все-таки заработать как же зарабатывать то есть здесь мне даже бывает часто непонятно логика людей да, особенно как бы комиссия здесь все происходит можно сказать, депозит на 100 стейкинг такой же вопрос да людмила да можно депозит на 100 и стейкинг на 100 как бы да и стейкинг даже больше можно поставить вот лимит на стейкинг не более чем в 5 раз может превышать личный депозит то есть если у вас депозит на 100 долларов стейкинг можно 100 долларов 150 долларов 200 долларов 500 долларов ну, то есть, в эквиваленте, опять же, да, долларов, поставить по курсу 6 долларов за один райд, а по курсу поставить в кабинете веб токен profit. Вот. Смотрите, очень важный такой вообще, как бы в компании, очень важный это новостной фон. То есть у всех есть там партнеры, да, то есть понятно, что многие вообще как бы там пришли, им партнеры бросили там. Вот. И э, сама, как бы, ну, сама... Идея сообщества, свое настроение, своя уверенность в компании она передается обычно в командах от лидеров. То есть, как бы особенно, если это идет речь о маленьких командах, где можно, как бы, ну, лично общаться с людьми. Да? То есть, это уверенность какая-то, она вот передается вот там. И новостной фон, он часто влияет тоже. То есть понятно, что есть конкретные логические, технические объяснения. Вот. Но если бы все, если все бы все захотели купить сейчас вебпоинт и райдер, все бы бежали на биржу и начали бы скупать, плюс бы тоже бы, не особо сильно бы, но бы и рос, потому что не особо сильно он растет, не потому что все сливают. Вот. Хотя, да, продают люди, там много людей, которых уже нет, компании они как бы продают, там с старого бинара большие выходят, э, с профитбота, там большие объемы выходят, там продают, как бы, собственно, да, но также и покупают. Вот. И, э, если быть честным, народ, который ценит монету, я вот, допустим, ну, мне больше нравится, так скажу. Мне больше нравится покупать вот коин за 1,9, как сейчас посмотрел вот перед, э, перед нашей встречей, да, по 1,9, чем вот коин по 2, по 5. Вот. И когда пойдет курс вверх, а он обязательно пойдет, что на воткоин, что на райда, все побегут покупать. Так было всегда. То есть это такой закон биржи, который вроде все знают, что так не надо делать, но почему-то все так и делают. И на этом, собственно, она как бы и работает. Вот на этом вот. Э, я вот был в Москве, когда на, на блокчейн форуме, который был несколько месяцев назад, там выступал один трейдер, такой хороший трейдер, в общем, опытный очень, и он рассказывал такие вещи, что как бы, ну, он реально опытный трейдер, ну, знаменитый опытный такой вот трейдер, и он говорит, ну вот эти вот все графики там что-то там, ну как бы это, ну не столько как бы важно, большее значение имеет для трейдера и для его успешной работы. Это его спокойствие, какой-то вот подход с холодной головой. То есть его какой-то вот, вот такой настрой. То есть это важнее, чем какие-то графики, там, крестики, нолики, что-то там посчитали, высчитали. Часто это просто невозможно сделать. Вот в чем дело. То есть, как бы, ну, неизвестно, куда рынок пойдет. Нужно от чего-то отталкиваться, от каких-то новостей, от чего-то, да, каких-то вот ну, вещей. Но самое важное в трейдерстве имеет значение это спокойствие. Холодный расчет. Какая-то, ну, спо... с холодной головой, в общем, подходить. Также у нас в компании, то есть так как у нас это ICO, так как у нас присутствует биржа, так как у нас присутствует криптовалюта, так как мы не получаем выплату. Это очень важно нам таким же быть. То есть очень важно также относиться. Григорий задает, как раз вопрос про курс. Как просил, зашел, допустим, завтра по 2, по 2, по 0,8. Через пару месяцев курс стал 0,2. Вопрос, те доход? Объясняем. Если человек находится в криптовалютной компании, то как минимум его спонсор должен объяснить человеку, которого приглашает, о том, что он находится в криптовалютной компании. И ему приходится, придется смиряться с определенными, можно так сказать, какими-то неудобствами, которые, которые влекут за собой всю криптовалютную сферу, да? то есть какие-то особенности криптовалюты. Если человек хочет, я говорит, не хочу в криптовалютную, я хочу, чтобы долларами мне платили, то нормальный спонсор должен объяснить, дружище, есть, да, долларами, но там можешь ты проснуться, не увидеть своего кабинета, будет скан, то есть вот выбирай, да. То есть это изначально нужен, нужен подход, то есть не решать проблему, когда она есть, а изначально э, нужен подход к этому с пониманием, то есть что, так, что такое может легко случиться. Да, и соответственно, отвечая на вопрос, где доход? Доход будет только после того, как, как криптовалюта продана на бирже. Все, если охота зарабатывать прямо вот сегодня, то, пожалуйста, приглашение партнеров, бинарный бонус, реально этих денег хватает. Я вот э, на нисходящем тренде вот за последние полгода я уже два раза слетал в Москву с Хабаровска, два раза слетал в Москву, там пожил какое-то время, то есть что-то для себя покупаю и не работаю на работе, как бы, ну, в этом найме. Да, потому что мне как бы хватает. Причем мне иногда ну, реально жалковато там райда продавать за 3 бакса. Там, да. Я смотрю, конечно, когда он -то подороже. Вот, но тем не менее, жалковато. Вот. То есть. Вот такой момент. Если человек ну, как бы работает на работе, то есть получает зарплату, ему хватает на еду, обеспечивает семью, вспомни. Человек должен вспомнить, что он в криптовалютной компании, и ему нужно, как бы, ну, что он на стадии ICO, ему нужно, как бы, ну, чтобы быть уверенным в том, что все будет хорошо, как минимум, просто разобраться, ну, потратить время, разобраться посерьезнее, и тогда не будет этой паники. Еще раз говорю: конечно, всем хотелось бы, чтобы курс рос всегда. Вот. Но это невозможно в криптовалюте. И люди, которые занимаются криптой, здесь такие есть, я знаю, они это прекрасно понимают. Что ну, невозможно такого. Невозможен постоянный рост, как бы цены, и все везде, у всех хорошо, то есть как бы все богатеют и богатеют. Это особенность криптовалюты. И причем этот э, спад, да, который идет там, вот, полгода, даже год, он может быть дольше, понимаете? Просто у нас компания, у нас компания на самом деле все происходит быстро. Компания всего два года работает с копейками. Да? То есть это у нас происходит все как бы быстро. Вот это, эти волатильности, они как бы нам. По сути, наш график а, криптовалюты еще, собственно, ни о чем не говорит. То есть, еще, собственно, ничего то и не начиналось. Вот когда будет там тот же блокчейн, когда будет реально пазл маркет, вот там будет реальная стоимость а, актива что век, что райда. Сейчас это просто раздача. Если бы люди, а, которые купили свои акции, Apple, Google, и. Amazon, допустим, через полгода сказали, блин, вот мы купили акции вот за, там за 2 доллара, а они, короче, стали 20 центов, блин, что за фигня? Почему компания Amazon не развилась за полгода? И пошли бы слили как бы, то они бы локти бы кусали через какое-то определенное время, когда увидели, из чего во что превратился компания интернет-магазин Amazon, да, или тот же Google, или еще разные компании. То есть речь идет о сроках. Человек, который э, заходит в инвест какой-то криптовалютную да, какую-то сферу он должен понимать, что это конкретная привязка как бы, ну, к курсу, собственно. И здесь, ну, как бы к бирже, собственно, здесь надо это понимать. Александр, 2,27 купил бы миллион ра и веки, было бы 2,27 купил бы миллион ра и веки, было бы на что? Вопрос непонятен. Нет, 2,27 купил миллион ра и век как бы, ну, если вопрос к тому, что когда покупать, да, рай, рай век. То есть, допустим, кто-то там покупал за, за 5. Теперь говорит, вот, я покупал за 5, а теперь я, значит, сейчас он 0,20, там, значит, и вот лучше бы я сейчас купил. Ну, вы знаете, если бы все знали, что будет на да, как бы мы можем, только у нас есть какая-то информация, но если бы мы точно знали, то все бы уже были миллионерами. Вот. Но у нас и так все хотят быть миллионерами там, в течение полугода. Вот. Несмотря на то, что биткоин, допустим, да, люди, которые стали миллиардер, миллиардер, миллионерами, миллиардерами, долларами за 9 лет, это разве долго да, за 9 лет? И они не знали, что такая ситуация будет. А у нас почему-то мы думаем, что здесь должно быть все так быстро, как бы мы должны стать все очень быстро. Вот. Поэтому Самое главное, опять же, отвечая на вопрос, что с курсом, это вот как можно заработать, если зашел, дороже покупал, а курс упал, да, как бы, что вот выплат, не продавать. И самое главное, это заранее знать, что такое может быть. Ну, разве этого кто-то не знал, разве к этому кто-то был не готов? Если к этому был не готов, то я говорю, будьте готовы к такому. То есть это нормальное явление в криптовалютах. Еще очень важно, это, ну, учитывать сроки. Сроки, это как бы, ну, где еще, то есть, как бы. Можно, где вообще еще можно найти в сети вот такой вот бинар, какой есть у нас, да, с такими, как бы, условиями. Даже с учетом того, что мы зарабатываем в криптовалюте, как бы, и есть вот этот, вот этот нюанс, вот эта особенность того, что курс, он волатилен. Ну, что сделаешь? Криптовалюта, она волатильна, собственно. Кто в этом виноват? Понимаете? своем в своем же мы же сами делаем этот курс. Допустим, разговорами в чатах. Мы же сами его делаем, то есть, ну, частично. Понятно, что большей части это математика, то есть, как бы, конкретная эмиссия монет, выпуск ее, то есть, много ее на рынке, да, ее некуда применять, если речь идет о вебкоинах, то есть, собственно, вот и все. Благодарю, Людмила, вас тоже. Все продают, и курс падает. Ребят, гляньте, зайдите на биржу CoinGalaxy, гляньте объемы торгов, которые проходят, которые сейчас проходят, и которые проходят, проходили раньше. Объемы торгов много больше, чем раньше. Соответственно, продают много и покупают много. Понимаете? Кто-то переживает, что вот, а если курс до 0,1 там, опустится, там, а что мы будем делать? Во-первых, чтобы курс, ну, как бы опустить курс до 0,1, это будет нереально, потому что можно будет очень много монет купить. И найдутся люди, я такой человек, понимаешь, который просто побежит еще с большей скоростью, набежу покупать эти монеты. Грубо говоря, по 0,1 может один человек с хорошими финансами зайти и скупить нафиг весь вебкоин, который там есть, понимаете? Просто выкупить его, соответственно, поднять цены. 0,1 это же как бы, ну что там 0,1? Ну или что там 0,2? Там несколько, ну как бы там, на самом деле, как бы выкупить там то, что есть, это не составляет такой большой какой-то проблемы. То есть из допустим, вообще на этот курс как бы сейчас, ну, курс такой, это как бы, ну, и, и это как бы сейчас так надо, собственно. Ну, это хорошо, что такой курс на самом деле. То есть что такой курс, это хорошо. Если кому-то надо заработать, как вот по теме сегодняшнего вебинара, при сегодняшних реалиях, да, то для этого есть бинар. Все, то есть как бы конкретно бинарная сеть, то есть спокойно можно там зарабатывать. Несмотря на то, что хотелось бы, чтобы, конечно, бы курс всегда шел вверх. Вот. Ну, как бы мы в крипте. В пирамидах, как бы, да, там курс стабильный, там все стабильно, циферки там на мониторе показывают, показывают, все хорошо, все рады. Хайп такой большой, там куча информации в интернете, там, все там такие, я до сих пор, вот, Финика вспоминаю, как они все. У меня знакомых много, а, да, и как бы с финика вот. С Москвы прилетел у меня там друг, миллион рублей, положил. Вот он только вложил миллион рублей, взял кредит. там Вот это все, и бац, он смотрит, его там в клетку сажает. Он говорит, ну идет ты, вот что, в клетку его сажают, деньги мои где? А я ему до этого еще предлагал. Вот он заинтересовался сейчас, но ему сейчас нету миллионов, потому что он его потерял в компании. да, в Вот, То есть, ну, можно так, зато, ну, как бы зарабатывают, там, зарабатывают. Собственно, ну, вот есть такой курс. Понимаете, не бывает там такого, чтобы было как-то все... Как в сказке, да? То есть, есть особенности, всегда есть особенности. В пирамидах это особенность, то, что могут кинуть, скомануть. В криптовалютной компании, как у нас, это особенность волатильность рынка. Причем, может быть, длительная волатильность рынка. Здесь нужно уметь ждать, иметь терпение, верить в компанию. Если веришь в компанию, ну, как бы как начать в нее верить? Нужно изучать информацию, общаться с людьми. Там. Вот, вот, вот оттуда только все приходит. С как бы. Сопоставлять то, что говорит Искандер, с тем, что есть на самом деле. То, что, что делается, да, как бы, то есть, от, почему понимать, а, почему изменения какие-то происходят, откуда райда взялся, зачем сделали то-то, зачем сделали сё-то, зачем мы, а, перестали принимать веб коин Все это нужно понимать. Вот, тогда будет все хорошо. Так, куда-то, хотел только вопрос прочитать, а Елена убрала сам вопрос, я его не смог прочитать. Ну, ладно, вот. может быть, там не вопрос был. Да. Вот, поэтому курс, да, действительно хороший. Я там крайне глазом увидел, что курс пишет хороший. Покупать надо. Да, да, покупать надо, конечно. Ну, по мере возможности, естественно, не надо там, как бы, там, какой-то с вами голову, там, что-то, а, быстрее покупать, потому что действительно, может быть, немножко там подешевле, там, по 0.8, по 1.8 вот уже было, да, то есть я бы хотел за эти деньги, за эти деньги по побольше купить. Но у меня в тот момент не было Баксов достаточно и не, не, не, не самое э, недолгое время был такой курс вот так вот. лучше держать век или менять на рай. в идеале чтобы то и то и другое ну как бы отличный отличный вариант это 1090 там и век держится и райда добывается все я делаю так то есть зачем мне э, как бы какие-то другие варианты у нас же ну все все элементарно век можно покупать на бирже а райда можно добывать очень спокойно. То есть, так как век у нас нет куда добывать, там, кроме матрицы, вот, собственно, по это долгосрок. Поэтому стейкинг вебкоина. Вон сейчас промо это идет, пожалуйста. Я купил хорошую лицензию, там добываю, как бы еще в первый раз, когда было промо. И все, и рада мне хопится, как бы спокойно. И все хорошо. В 10 профит Botiм, в бинаре можно добывать, да. То есть, ну, по части обмена я, как бы, ну, смотрю, как я пользуюсь? Я смотрю на бирже, если разница большая, да, то есть как бы э, если райда процентом соотношении дороже, да, вебкоина как бы мне выгодно обменяться, то я продаю райда, покупаю вебкоин. Если я смотрю, что и райда низкий, и вебкоин низкий, ну какой смысл? То есть я как бы просто докупаю вебкоин и в 1090 его э, стейкаю. То есть как бы так происходит. Если разница большая, допустим, вот, но ну может же такое, что вебкоин мало стоит, а райда поднялся в цене, потому что, потому что какие-то новости, да, что-то там, промо какое-то. Ну, конечно же, можно немножко продать райда для того, чтобы больше купить вебкоин. Так же, как и на 10.90 в кабинете сейчас 0.6 к 15. 0.6 к 15. У меня на стейкинге, наверное, на, на, натикала там райда, да. Я раз в неделю и хлоп, допустим, могу продать за век. Там уж очередь образовалась сейчас, а раньше не было. Я говорю, вот эти очереди, они все, все изменчиво. То есть надо быть к этому готовым, что может поменяться, что условия. И самое главное даже не то, чтобы быть готовым, а понимать. Понимать, почему эти изменения происходят. Не просто так, поверьте, там сидит Искандер и придумывает, дай-ка вот что-то придумаю, чтобы что-то там хуже стало или нет. Это все логически объясняется. И вот тогда это понимание приходит, тогда ну, нет никаких вопросов вообще. Когда есть мотивация работать, приглашать партнеров, то есть э, как бы ну, вот это вот приглашение, они как бы ну, не составляют сложности реально. То есть, ну, не составляют. Нужно просто сесть и поработать, вот в чем дело. Я в прошлую неделю там ничего не делал, касаемо этого. Вчера сел, поработал, зашли партнеры больше, чем на тысячу долларов. Все. То есть, как бы, ну, и просто сел и поработал, взял телефоны, и поработал, пришли люди здесь посмотрят. Человек, который работает, там продает сковородки, там сидит в офисе. Он даже не знал, что такое может быть. И он рад такого, что, ну, как бы, что, вот, да, ну, что, действительно такое может быть. Ну, не знал, что такие даже бывают профиты Вот, как-то так, ребят, мы уже, в общем, час долякаем. Так что давайте еще, может быть, есть какой-то вопрос э -э, касаемо курса, касаемо еще каких-то там дел, э -э, как что выгоднее сделать нашей компании, как можно заработать. То есть, ну, принцип такой, вот я говорю, около года в компании я из за старта да там поднимался чуть курс да и в основном это был как бы, да, такой медленный такой спад и все это время я вот уже наверное, месяца 8 как уволился с работы где я тоже получал зарплату да как бы и все это время у меня есть деньги для того чтобы ну именно с проекта для того чтобы как бы, существовать там куда-то какие-то своими делами заниматься что-то покупать но есть единственный момент что конечно же продавать как бы по такому курсу жалко то есть, да, Но это как бы необходимость вот такая вот есть. Поэтому э, если есть возможность какого-то дополнительного источника дохода, другого, там, у кого-то работа, это хорошо, потому что сохранить вебкоин и райд, это намного э, выгоднее будет, чем сегодня продать по такому курсу. Понятно же, да, это очевидно. Ну и все зависит, конечно, от объема. У кого там тысяча вебкоинов лежит, там грубо говоря, 500 тысяч вебкоинов, там, и там райдер 10 штучек, но какая продажа? Какая продажа? Нужно, как бы, ну, их ну, как бы, надо активно приглашать партнеров. Вот этот человек, про которого я говорю, он зашел на минималку на сам, потому что он говорит: а мне не нужен свой депозит, я буду своих людей приглашать. У меня большая команда. Они бегают, продают а, эти утюги, там сути сковородки, утюги, там, это, а тут они будут. У меня эти люди есть. Вот так он сказал. Он говорит: мне не нужен большой депозит, я его заработаю а, из-за команды. Вот, то есть у человека другой подход. Просто-напросто. С маленьким депозитом, конечно же, как бы здесь ему сложнее. Нина спрашивает, куда девать вебкоины с старого бинара, если 10.90 упакован? Ну, лицензию надо купить другую на 10.90. Если куча вебкоинов, то надо за эти вебкоины купить э, лицензию большего объема на 10.90, или он полностью упакован у вас за 15 тысяч лицензии. Но ну, это значит, что вы, ну, как бы очень счастливый человек на самом деле если у вас полностью на максимальной лицензии упакован 1090 поняли Вот. А так, ну, побольше лицензии, и все. То есть, как бы в матрицах можно использовать. Многие используют, то есть, как бы, как долгосрок, то э, реальный идейный человек, который понимает цели задачи сообщества, он прекрасно знает, что и матрица когда-то выйдет, да, только в 400 раз больше, и вкладывает туда. Все. То есть, как бы, ну, знаете, это каждый, кто на что горазд э, кто-то вообще просто их держит. Кто-то торгует то там покупает, продает, то есть не за, не за того чтобы слить, да, его как бы все и продать и забыть уйти там, вот. а для того, чтобы продать там по и 2,4, а потом купить по, по 0,24, а купить потом по 1,8, допустим. Ну, пожалуйста, то есть как бы это что же? Все по-разному используют Bitcoin. Поэтому пока применения бэккоина нету, так, такового кроме 10,90, эмиссии криптовалюты бэккоина тоже нету, это хорошо. Почему хорошо? Вот объясняю. Потому что э, из-за того, что нету применения, мы имеем такую цену. Соответственно, мы имеем возможность зайти сегодня в компанию ну, точно в таких же условиях, как заходили наши лидеры, наши, э, так сказать, первооткрыватели, на которых мы я лично смотрел, вот, такой, конечно, вот, когда я зашел, покупал вот там что-то там, по 4, по 7, что-то покупал, старый бинар, там, что-то в этом роде. И я смотрел, конечно, им хорошо, они купили вебкоин там там несколько центов, ну, конечно, они там вот такие вот радостные. Сейчас есть точно такая же возможность, и то, что кто-то не сделал свою капитализацию за полгода а, такую, как может сделать сегодня, это же хороший шанс. То есть это вот как бы, ну, это вам, ну, как бы вселенная дает такой шанс вот сегодня. Возможно, его больше никогда не будет. Возможно, курс поменяться может, ну, просто из-за какого-то новостного фона, просто в одной части, понимаете? цепная реакция, то есть кто-то, что-то там, какие-то новости, пусть пошел вверх, там какой-то, про блокчейн, что-нибудь закинули куда-то в сеть, знаете, вот как бы вот туда, в, тот, в ту аудиторию целевую, где криптоманы сидят, как, где их, вот их не целевая, что-то закинули, кто-то начал подкупать, и цепная реакция, люди начнет ну что в мозгах будет у людей, блин, надо было брать, надо было, что же я не брал по 1,8, по 2, по 0,2, по там вот это, начнут покупать и по доллару, и по 2, и вот оно пойдет, вот таким вот образом все происходит на бирже, чисто психологически, поэтому э я ничего не вижу плохого в том, что я покупал и за, и за 3, и за 2, и за доллар. То есть, ну, как бы, в этом совершенно не жалею. Вот. Хорошо бы, 2 доллара, пишет, хорошо бы как-нибудь придержать курс ра до блокчейна и пазла маркета. Зачем? Для чего придержать? Ну, для того, чтобы, э, как бы, ну, для того, для того, чтобы заработали те, кто сливает, да, кто уже не в компании, для них разве. Или возможно, для, ну, как бы чтобы сегодня как бы, зарабатывать, да, ну, то есть на хлебушек, вот, как я говорил вот, сегодня. А, ну, как бы в моих, допустим, вот моих целях подкупать, да, то есть подкупать, подкупать, зарабатывать, то есть, как бы. поэтому, ну, он как бы держится, от нет такого, что он там как бы пол, потому что ему применение есть, токену райда, да? вот. А с обновлением блокчейна, да, тут же... тут же не сам факт блокчейна обновления. Точнее, это, это важно, тут важно. Тут важно то, что новая аудитория, да, то есть это совсем другие люди, то есть это как бы интересы уже не МЛМ да, как бы людей, которые в MLM структуре работают, а больше холдеров каких-то, да, трейдеров, то есть людей, которые занимаются криптовалютой, у них там, им будет интересен стейкинг, то есть какие-то вот такие вот вещи, вот, и вот этот заработок, и они как бы, ну, покупают, у них с других соображений они как бы покупают, им нужна ценность, им нужен хороший блокчейн, там, хороший маркетинг этого блокчейна. Вот. Поэтому это важно для, вот, ну, как бы для новой аудитории, а это ну, миллионы людей. То есть понимаете, это, это не то, что мы, допустим, с вами можем позвать соседа, друга, родственника, они еще, да, хотя это тоже развитие. Это нужно было для начального этапа развития компании, именно MLM-составляющая, то есть вот эта вот, вот этого тема, но при применении да, уже фазовый маркет, никуда не денется mlm но плюсом еще будет э, криптоэнтузиасты, да, которые занимаются криптовалютой, которые хранят холды. Э, мало того, ее можно использовать будет в интернет-магазине как прямое средство платежа, а нам что нужно для жизни? Нам на самом деле ну, намного больше нужны продукты питания, одежда, недвижимость, автомобили, чем как бы ну, циферки, да, в кабинете, собственно. А когда можно за циферки непосредственно? Прям сегодня уже можно там, вот, путешествия, да, уже а, приобретать. То есть, э, ну, уже прям сегодня можно это делать. А мы еще как бы и не начали, еще и не, нету такого. То есть мы еще не показали себя, собственно. Начнется это, ну, как я думаю, это начнется вот с, с октября, да, с форума, кстати, на, ну, вот, который будет блокчейн-лайв. Где будет представлена наша биржа CoinGails, и уже оттуда будет что-то начинаться касаемо развития криптомирия. Спасибо лидерам, Лариса пишет, которые именно сейчас активно работают. Да? Как бы всем спасибо, кто ценит актив. Вот. На самом деле спасибо даже тем, кто сливает. То есть как бы, ну, если бы люди не сливали, да, если бы если было бы сейчас применение, если бы не было когда-то вот этого первого акселератора, потом просто драконских э, бинари, драконских депозитов, Но мы бы сейчас не имели этот курс, понимаете? А так как мы имеем сейчас этот курс, это хорошо на сегодня, по крайней мере, я и все мои партнеры так считают, и они покупают ну, по возможности, потому что у них есть мотивация, потому что они знают, куда они инвестируют. У них есть полная информация не с моих слов, а с конкретных их время потраченного время на свое же образование, касаемо того, куда они вкладывают свои деньги. Я считаю неответственным а, неответственным вкладывать особенно большие деньги и не знать куда ты их вложил, вот. и сидеть ждать и там вот, возмущаться, что-то вкусно, кто-то должен курс поднять, там. вот я же вложил, то есть как бы одолжение. Вложили зачем? Вложили-то, вы же не подарили компанию, вы вложили, чтобы самому заработать, а если самому заработать, так будьте это сказать, добры и будьте настолько ответственны сами перед собой, чтобы э, изучить куда. И вот тогда человек изучает куда, полностью знает все подноготную. У него возникает, да, у него продолжается это желание э, поправить свое финансовое положение уже и сегодня, и в перспективе полностью вообще его изменить. Да? То есть у него появляется какая-то вера, вот тогда другое отношение и к криптовалюте, и, собственно, и ко всему, всему, что происходит, оно более спокойно просит, дышится легче на самом деле, когда другое отношение. И, это, и когда лидеры. Э, Команд передают какой-то какой негативчик, даже маленькая искра негативчика, это влияет на партнеров, и они начинают еще больше паниковать, чем сам лидер, потому что у лидера больше информации, он как бы больше подвержен стрессам, а партнеры, которые только зашли, они ничего не знают, они там на работах работают, там раз в неделю в кабинет заходят или на биржу, курс маленький, у них начинается паника, они сливают, вот, но mm -hmm. больше не от того, что это -то сливает, там сейчас курс такой, а больше от того, что просто нет применения, если речь идет о Bitcoin. Ина, а, Нина, извиняюсь, пишет, Роман, спасибо за честный раз, за, за делот мизм по полной. Вам спасибо. Еще спасибо, Роман, за внимание, привет, советы, спасибо. Итак, что-то не успел, наверное, что-то там пишут. Касаемо там какого-то инициатива. Любят эти хейтеры. Я вообще не понимаю, что в ну, Какой смысл хейтить? Это что, деньги приносят? Или что это, как бы, я не знаю. Вот что в соцсетях, да, там что, как бы, или что, какая-то известность, а зачем она, ну... Мы же здесь не просто так собрались, все взрослые люди, всем надо как бы заработать, накормить семью э -э, и с умом использовать, да, свои как бы ровно заработанные изначально э -э, зарплатные деньги, да, которые мы сюда принесли, вот, и все хотим, чтобы все было у нас всех хорошо, а для этого нам всем надо вместе двигаться в одном направлении, а не кто куда горазд, кто-то за, кто-то против, кто-то там, кто считает, это все в одном направлении, для этого нужен определенный позитивный фон, позитивный фон создаем мы сами, а позитивный фонд создается только из-за каждого отношения каждого участника к своим деньгам, понимаете, это изнутри все идет, чем ответственный человек относится к своим деньгам, тем он тщательно разбирается, куда он инвестировал, тем он лучше понимает, что здесь все хорошо, потому что он знает, у него много информации, если он лидер, то у него еще больше информации, понимаете, вот, и человек должен передавать это, эту уверенность, этот настрой своим партнерам, и тогда вся наша сеть, она вся будет, как бы, Вся будет, э, все, все будет хорошо, все будет зарабатывать, собственно, и тогда мы, возможно, уже больше добьемся какого-то такого уверенного роста на постоянный, Елена пишет, что все, уже хватит. Да, ребята, все, уже мы тут на 9 минут больше, так сказать, поговорили. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч, всем хорошего профита, профита всем удачи, всем, ребята, всем пока.